Здравствуй, мир! Сегодня Соломон Рокер, суточка. Такие симпатичные голубенькие лыжики такой парковой концепции, которая вообще проявляется во всем. Пережу вопросы на форуме относительно этих лыж. Как они врезаны в везении в карвиновом повороте врезаны. Ответ очень просто никак. Вообще никак. У них его нет. Просто нет вообще. Вот, вот его нет там. При этом при всем, что удивительно они не становятся от этого там менее интересные, менее зажигательные и менее фановые. Это лыжи, которые просто, вот из них брыжет фаны, висели. они провоцируют на шалить, резвиться, прыгать, скакать, там любые варианты поворотов. Они провоцируют на катание на ходах, в ходах при этом они абсолютно стабильные, уверенные и... Позволяют зажиматься в короткие повороты, позволяют уходить на длинную дугу. Хотя, я не знаю, можно ли применять тем слово дугу. Но они хочется такого паркового катания, сдвинуть ножки вместе и немножко фанить в центральной стойке, распустить задники полностью, вообще где-то уходить в Свич, где-то там не Switch. Хотя в свиче я не люблю кататься, и мне это вообще не нравится. Но я понимаю, что это очень даже фан. Они вообще на фан, фанах, они на если попрыгать на них на каких-то кочках, ну я не, не прыгал на них в парке, ничего не скажу, но всякие кочки вообще изумительно, они очень мягко приземляют, ничего не требуют, очень быстро стабилизируются. Вообще отлично. Позволяют перекашивать как угодно, то есть можно вообще там криво, косо, на задник, на передник прощают все, можно заваливать на задник и при этом поворачивают там, за счет формы и мягкости задника они легко уходят в любой поворот ничего у них там не цепляет не подсекают они на входе на выходе они не бьют в ноги и при этом хватки контов для того, чтобы контролировать скорость на жестком склоне у них достаточно хватает то есть такие гривы, очень веселые лыжи мне очень понравились несмотря на то, что они не попадают они ни в одну концепцию как-то, как то есть я бы их относил, на самом деле, как лыжи, как одна пара на все для парней, которые реально предпочитают просто антитехничное такое веселое катание, или, можно сказать, мультитехничное веселое катание, и которым уже нафиг не нужен этот вонючий карвинг, он не интересен им ограниченностью своей или которые катаются на каких-то загруженных курортах, на уродливом каком-то подготовке склона, когда реально надо именно веселиться и резвиться, и получать фан, и драйв, а не там выписывать дуги какой-то, определенный дуги, как, как зомби какой-то, карз-зомби, ша 16 метров, слава, 12. В общем, фан, лыжи мне понравились очень, с удовольствием бы покатал их. Особенно, наверное, будет, кстати, хорошо на каких-то маленьких курортах, небольших, так вот именно по каким-то офигенным горным а, конгломератам, конечно, путешествовать, но, я думаю, не лучшее решение, потому что, ну, потому что у нас скорость все-таки не их конек, их конек висели. Все, что-то я увлекся про них, наверное, понравится, потому что пойду покатаю другие, более попроще. Подписывайтесь на канал, заходите на форум, задавайте вопросы. Пока!